Здравствуйте, уважаемые зрители Школы Видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. Посмотрите данный ролик и узнайте все о том, на какие YouTube-каналы вам нужно ориентироваться. Самое главное в этой теме – вам необходимо понять, что ориентироваться нужно очень аккуратно. Поймите, ориентирование – это не копирование, вы можете черпать идеи, брать некоторые интересные рубрики, брать с других каналов несколько интересных вам тегов. Но никогда не копируйте чужие идеи или чужую информацию от других каналов на YouTube. Итак, на какие каналы вам нужно ориентироваться? Прежде всего, это каналы со схожей с вашей тематикой. Представьте, если кулинарный канал начнет ориентироваться на канал об автомобилях. Это явно будет что-то не то. Во-вторых, ориентироваться нужно на харизматичных людей, на тех, на кого вы хотите стать похожими. Не думайте, что если у человека 3 миллиона подписчиков, то он безумно крут. Выбирайте пример для подражания только по зову своего сердца. Только ваши мысли здесь являются главными. Но в конечном счете не забудьте о том, что вы делаете свой собственный канал. Людям нравится индивидуальность, что-то новенькое и необычное. Только если вы будете яркой личностью в кадре, вы сможете набрать большую аудиторию верных вам подписчиков и продвинуть свой канал, выше в топы YouTube. Вы просмотрели видео о том, на какие YouTube-каналы вам нужно ориентироваться. Подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогера», ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу этой темы. Спасибо за внимание, пока!